Приветствую, что новости государства на дворе стоит осень, и мы предлагаем вам в вашей увазе взгляд по ситуации с правами человека за вересень месяц. А сразу требо что, на жаль, протягивают, находятся у тюрьмах политические изневоленные Михаил Жемчужный и Знитер Полиенко. Обвода а полезневоленная сигнализует а, по протягу тиску тиска до их сбоку администрации поправших колоний. Так, господар э, э, Шамчужный отбыл уже 100 дней э, штрафные изоляторы э, на протяжении лета, один месяц э, помешкания камерных типу. А Господин Полиенко до вызволения эпоха застались фактически личные дни, так само свечить про э, тиск сбоку администрации, которая э, под погрозами разного с погнанием заборонила местники э, контакты и стосунки с другим э, неволенным. И ну, так само э, на протяжении месяца э, э, полная активизация следующих действий по так званой справе «Белта». Что?! Опять?! Особливый резонанс отримал выпадок оказания тиску на одного журналиста портала Тутбай, спадра Губрика, который сказал, что под час допыта он был завербованный и подписал погоднение в суппорционности. Правда, не докладывал с кем, в связи с чем это полную реакцию представнику Следующего комитета. Пресс-секретарь Юлия Гочарова заявила, что Ниака Гатиску на спадра Бобряка не оказывался Следующим комитетом, а что всего только ему доводилась информация на махчимости заключения досудового погоднения. Мне кажется, это вообще бред. Было отзначено, что в покое здесь находимся с подарком Бобрика, кроме его, и следчика, и видеокамеры, которая фиксовала все в эту разговор, больше никого не было. В связи с чем, у нас возникает вопрос, что это в принципе отбывалось, потому что информация, какая следует про то, что подчас этого опыта не присутничал адвокат, может следить только про то, что с подарком находится в статусе «светки» о а не подозреванных а и виноватых до каких может заключаться досудовое погоднение. Что касается светки, то ему нужно только раскломачить все его правы и давать справедливые показания и по пределу отказности отдачу показаний, удачу и лживых показаний. В любом случае, такого штату методы следства недопустительны, и они свечатся еще больше про политически мотивированный характер всей этой справы. Так само на протягу месяца фиксовались выпадки притягнения до административной отказности и ограждений в отделниках мирных сходов, тиску на независимых журналистов-фрилансеров и так само блогеров. Ну и восемьская пора традиционно у нас связана с початком битвы за урожай. Я имею на увазе шматликие выпадки притягнения до уборки сельскохозяйственной продукции служащих и працевников горожного кшталту, предприемства, установов, тем лико у наученцев установ, установов, высших научных установов и военнослужащих терминовой службы. Тут нужно значить, что такого кшталтное управление порушается как и нормой национального законодательства, так и нормы международного права, которая запрещают применение примусовой работы. Але на жаль, такая практика называется в нашей стране из года в год. Таким чином они не зафиксировали никаких значных поляпшений в ситуации, а те негативные э, проявления, которые начались в дневни, отримали свое дальнейшее развитие и на протяжении вероятности. Будем надолеться что из за ситуации. Спасибо за внимание. С вами был Валентин Стефанович.